Всем привет, ребят, с вами Алекс, и сегодня вы узнаете, хуже ли турбина обычного вентилятора. Все о двух чиповых видеокартах. Почему 1060 называют 1066 или 1063? Почему нету 1060i? Почему не было 800 серии видеокарт Nvidia? И многое другое. Начнем мы с такого вопроса. Что лучше, турбина или вентилятор? Многие постоянно спорят, что из этого лучше. По дизайну турбина выглядит в разы лучше воздушки. По ценим видеокарт с турбиной обычно дороже видеокарт на вентиляторах. Перейдем в принцип охлаждения. В случае с турбиной, турбина вытягивает холодный воздух. Далее он проходит через радиатор, радиатор в свою очередь выпускает тепло наружу, через заднюю часть корпуса. Теперь перейдем к воздушному охлаждению. В этом случае 2 или 3 вентилятора пускают воздух через радиатор, и он выходит во все стороны. Как показывает практика, температура обычно отличается примерно на 5 градусов, в пользу воздушки. А вот звук у турбины всегда значительно больше, так что миф о том, что турбина греется на 10, а то и на 20 градусов сильнее, это всего лишь миф. Значительной разницы там нету. А выбирать вы можете все что угодно, если вам не важно шум. Тысячная серия Nvidia GTX имела такие модели, как 1050, 1050 Ti, 1070, 1070 Ti, 1080, 1080, 1080 Ti и 1060. Но 1060 Ti не было. На видеокартах, к примеру, 550, 660 и 760 была версия Ti. А вот на 960 уже не было версии TI. Вместо этого, NVIDIA в 1060 решила сделать версию на 3 ГБ и на 6 ГБ. Таким образом, их имя 10603, это на 3 ГБ, и 10606 на 6 ГБ. Поскольку принято говорить 1060, а не 1060, таким образом произносятся только двухзначные числа. Собственно, произносится должно 1066. Хотя бы пошло 1066. Серия GeForce начиналась с GeForce Series. В октябре 1999 года компания NVIDIA выпустила видеокарту GeForce 256. Эта видеокарта была на интерфейсе AGP-4X. Она была с частотой 120 МГц, с шиной на 64 и 128 бит и пропускной способностью 2.7 версия на SDR памяти и 4.8 гигабайт секундная DDR памяти. Далее была GeForce 2 Series с видеокартами GeForce 2, MX100 и MX200, но переместимся в наши времена. Была такая серия GeForce 200 Series с видеокартами 205, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 275, 280, 285 и 295, выпущенные 8 января 2009 года. Она была первой видеокартой Nvidia на двух видеочипах. В то время она стоила космический денег. Каждое ядро было на 576 МГц, а память была 1792 МБ. И вскоре только в GeForce 500 Series была выпущена такая модель как GeForce GTX 590. Она тоже была на два видеочипа имела 3 гигабайта видеопамяти, и каждое видеоядро имело частоту 607 мегагерц. потом пошла GeForce GTX 690 на 3 гигабайта с частотами ядра 515 мегагерц. а вот GTX 790 не было, вместо нее была GeForce GTX Titan Z, имеющая 12 гигабайт памяти, и частоту ядра 705 мегагерц. Видеокарты GeForce 18 Series были выпущены только в формате M, то есть только для ноутбуков, и во всех последних сериях двух чипов видеокарта не было. Последняя самая мощная игровая видеокарта Nvidia на сегодня это Titan RTX, имеющая аж 24 гигабайта видеопамяти и частоту ядра 1350 МГц. AMD тоже есть множество интересных видеокарт. К примеру, Radeon HD 3870X2 имеет еще два видеочипа на 1 кГатм видеопамяти и имеет частоту каждого ядра 825 МГц. Самыми лучшими видеокартами этой компании являются Radeon Vega 64, Radeon RX 580 на 8 ГБ, Radeon RX 570 на 4 ГБ, Radeon RX 560 на 4 гигабайта и Radeon RX 550 также на 4 ГБ. AMD также, как Nvidia продаются охлаждениями от других компаний, таких как Asus, MSI, Gigabyte, Polit и так далее. На этом у меня все. Надеюсь, вы узнали для себя много чего нового. Совсем скоро выйдет новое видео про перепродажу ПК. Поэтому подписывайтесь на канал и следите за новыми видео. Также вы можете поддержать меня, оставив комментарий, поставив свою оценку под видео, лайк или дизлайк. Также не забывайте, что у меня есть лайв-канал. С вами был Алекс, всем до скорых встреч, всем пока.